Он так смотрит угарно. Сейчас умрет, наверное. Так, да, блин, да, у нас сейчас проблемы будут. Мы снимаем дальше, да? Снимаешь? Да, да, да. Все, продолжим. Так, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, Наши войска бегут с поля боя. Какой позор. Был просто пика проткнул голову, чуваку. Блин. Блин. Просто, проткнули пикой. Наши войска дорогнули. Бляпси, до свидания. Сейчас мои достреляют принципы. Наши остались без вот. снаряжения. Теперь давайте. Нет, куда стол. вы? Нет. Куда вы? Ваших жен будут спасти вот. Ого, нифига, я хочу на это посмотреть. Он сказал, бежал. Своеобразное, короче, них. Ну, короче, они своеобразные думаю, это римляне. Я не знаю толков они при с Так. Опа. А как вам такое? Че? Ого, потрясены стали. Да ладно. Ребят, чего вам не нравится. Всего лишь навсего со спины больше чего такого? Пожу. пол ударяет немножко. Пики в задницу. Пики в задницу. лечение от геморроя. Я еще знаю, огурец. Отличное. И лечение от геморроя. В задницу. Смочить и вставить. Не ревайз баттлы, давайте, ребята, идите сюда. Сейчас мы вас... Левиса даже догонит вас, сейчас будут бить ножами. Кухонными. Сейчас плебсы вернутся. Плебс, точнее, плебс точно. Сейчас не вернутся. Эээ, идите сюда, бро. На, нашел все в задницу. На, на, все, отлично. Мы выиграли. Тяжелая победа, да ладно? Открыт новое достижение, непроницаемая стена. Нормально. Септи с Верес победил. Не, знаешь, как это в Python, типа. Есть такое упражнение. Типа делать программу. Когда приветствует пользователя. Hello, World. Hello, Harry Типа. А, ну, я такой первый раз слышу. Так, ладно, отпускаем. Бегите, трусы. Трусы, меня! Местные разбойники приложили вам свои услуги. Они готовы запугать ваших противников. Что вы предпримите? Риму предложили. Так, я что-то не понял. Местные разбойники приложили вам свои услуги. Вы что это? Так, меня там СТ осадили. Перебои в снабжении. Убурсис. Что там за проблемой? Так, ты подойти? за доходу если не смогу отразить атаку а... вообще-то у меня восстание там <с> если ты не знал а... ну да но как бы нет <музык> так сейчас я убью оставших одних да точно пленников еще вас взять было бы просто отлично в кавычках нет вас превращать в да. работу. Так, не надо одного агента куда-то поставить. Да, давайте все идите, короче, разведать. А, у нерви там, кстати, голод, и они умирают. Так и надо. Так и надо. Собакам этим. Так, сейчас я всех наемников раскидаю. Нижение. Так, мне нужно изучить что-нибудь военное, потому что это уже не дело так. О, дом Юлиев, Гней, Новий, без давай собираем собирай армию. Беспасиан. Принципов побольше. Шесть отрядов одновременно, отлично. Че, тебе помочь, говоришь? Ну, да, там меня это садили, не знаю, отобью или... Должен отбить. А у них плюс армия. у них там копеечки на убранцы. Ну, короче, там, да, у них там полный бичин. Может быть, даже я отобью их. Нахера ты до меня позвал? Да, я, скорее всего, отобью, потому что у меня там выражей есть, братья копеечки. У меня, короче, там хватает войск. Так, ладно, есть, я с тебя нанял уже армию. Ну, ладно. Так, насилие. Торговый союз, а мы когда? Через ход можем расторгнуть. Цена. Отлично. Тогда меняем планы, ребята. Идем на насилие. Интересно, сколько лет уже моему... А, 56 лет моему разведчику? Ниф... себе. Ну, нормально, старикан там. Никто на него как 50... раз не обращает внимания. 56 лет в... в это время? Интересно. Этот старикан уже полный. Так, а сколько моему тогда правителю лет уже? Может, его уже со сочтены? Скоро будут... Возможно. А -а -а. Сколько тебе лет? А, мы 54 года. Вон. Ну, старикан тоже. Так. Как бы мне поступить? Давайте-ка идите на юг. Давайте-ка на юг где-нибудь. Вот здесь осядьте. Сейчас мы будем нападать на Массилию тогда. Я надеюсь, ты там со всеми своими делами справишься, потому что мне просто некогда. Да, я справлюсь. Уже пора бы захватывать свои земли исконно и римские. Ну, тут ко мне повод эсты, Но я думаю, их это бью. Ну, наймешь, если что, этих местных бомжей. Да у тебя там, там, в принципе, 50 на 50, и смотри. 50 на 50. Ну, у меня же еще корабли нанялись, поэтому. Как бы. Ну да, в принципе, ты должен победить, если не будешь фейлить. Ну, я вообще морские битвы ни разу не играл в Риме, если честно. Поэтому. Ну, вот ты видел, как морские битвы включаешь, просто тарану врезаешься. Ничего делать не надо. Я, я, пожалуй, себе передам командование морскими кораблями. Ну, можно. Морскими передать. войсками. Морскими кораблями. Как-то да. странно звучит. Морскими. Морскими катерами. Морской армии. Фатили. Можно так. Речными кораблями, да? Там... Зернами. Балтийское море. Зерными кораблями. Забавно звучит. Ручейными кораблями. Ну, бога, да. Л лужные корабли, не знаю. Лужи. Так, ладно. Балтийское море называется Свевское море. Ну, видишь, ты же Свев. Да. Ребенок умер, ой. Нет. <TrmonYN> не умирай. Так, ну, собственно, жопа этим все будет эстом. До свидули, как говорится. В тобой просто от изи. до нападения. Ты разведай, я... что там творится у них. У вас локальность уже, стак войск сидит. Ну, хотя нет, deuc, нет no, навряд ли, наверное. Нет, там не стак... будет. Стак, да сейчас я ]DB. отправлю к ним. А ты, их, ты их убил, мне за это это дали деньги. Мне тоже дали деньги. Так, ладно. Надо ему прокачать что Чтобы прокачать ему. Уплодные застрельщики, ядлима орда. Пусть это будет. Прокачать свой Хотя можешь не качать, как хочешь. А как его прокачать? Ну, там можно лучше, чем брони. У него... Нет, я не могу вышить. можешь а могу могу именно ты можешь броню ему прокачать там у него броня фиговая. Корпус у него уровня 0 так хорошо ладно забей а ты прокачал okay. mm -hmm. так <coughs> вот, тогда я это там жду а вот это тут нужно в принципе можно дать наемников и на следующем году напасть на них хотя нет через два хода через да через два хода учиться ты хочешь напасть? Ты, кстати, на кораблях, он тоже может там какие-то есть наемники? Да? На кораблях? Mm. Да, есть, кстати, наемники. Только там много их? Ну, два корабля. Mm. Ну, такое. Не знаю, стоит ли? Да, нет, наверное. Так, тогда земли рука А. Нет. А ты там, скорее всего, должен выигрывать, хотя не уверен, у тебя рукопашных очень мало людей. Я могу наемников еще взять, в принципе, меня это. Ты просто Ее бы труда. Ты просто бы нанял тех, кто умеет драться, а не стрелять. Знаешь, оборонялся изначально, я же не знал, что никого не поводу. Поэтому так, да. Но так. Получается, я могу тут построить. Чем там что-нибудь? Экономическое построить. Общий порядок заход, культурное влияние германцев. Копейщицы можно нанимать. Копейщица. Да. Ну, мне нужны войска вообще. И культурное влияние. Влияние. Отлично. Посмотрю туда рощу. Как это называется? А, дальше. Дальше, дальше. Тут у войсков есть какой-то разведчик. Да. Ну, блин, тогда... Я могу еще один наемника наемников взять. Наемные воины-волки. Ближе не будет 45 у них. Ну, ладно, я их возьму, наверное. Буквально доход. На так, торговать со мной по-прежнему... А, точнее, по-прежнему, а будет кто-нибудь? Может, торговать начали? Welcome. Welcome, friend. Welcome. <laughs> Нет, у них, у, них, у них такой акцент вообще. Welcome, friend. Welcome. Да. да. Так, Каситаны, давайте-ка... Касситаны. Давайте -ка... Касси Почему? Почему не торгуетесь со мной? Касситаны, давайте с вами. Критин. Критин, да. Критинг. Слушай, а тут работает фишка с правого прохода? Да. Давайте правого прохода при главном а сюда он все равно есть. А, так. Эпир, давай с тобой торговать. Почему? Тива, давай с тобой. Да почему? Давай, давай, я тебе дам денег чуть-чуть. 25 монет дам, которые у меня есть. Ну ладно. Может торговля на сюда принесет 80 монет всего лишь. Ну все больше начинается с малого, правильно? Uh -huh. Так ну, вроде бы все. Ждем наших Эстов. О, мне бои и войну бью. Круто. Ты поможешь мне? Нет. Мне вообще вот. нечем тебе помогать. Значит, ГГ для меня. Ну я на Арми... театр, как так у ну, Значит, вся армия на север находится. Песец. Да, там на ускоренном марше, на тебя история. Sit, I... видимо Видимо, столицу. Я, наверное, сейчас вокруг тебя всех захвачу, ты останешься, только тогда тебе никто не будет атаковать. Кивры договорить падения предлагают. Но я все равно с ними воевать не собираюсь пока что, но я. Попробуем с них баба, баба стянуть. Давайте 500 тысяч монет, давайте. Ладно, 500 монет, давайте. 500 монет то а. 500 монет у вас. Ну ладно, как хочешь. Придется значит из-за слать войска по ходу к тебе. Новый главарь Шайки не боится обогреть свои руки кровью. Он уже попытался рушить свою зерновую империю за пределы, что? За пределы Рима. Зерновую империю. Что? Все просто недоумевает, что за херня происходит. Зерновую империю, новый главарь Шайки. гон 4 0 Да. Пригрозите им. Подождите и увидите. Все варианты подождите и увидите. Подкупить их, очистить причалы. Не делать ничего. Очистить причалы против таких тварей. Только вот жесткие меры. Мы сожжем лачуги вокруг причалов. И выберем в крис раз и навсегда. Но я, в принципе, так и сделал бы. Очистить причалы. И я не знаю, что мешает Риму. Это сделать какой-то чертов в голове шайки. Против огромной империи. Хочет что-то там предпринять, какие-то обогреть свои руки. Кого? Я ничего не понял реально, что за херня происходит. Ребята, вы там это... Возьмите хоть полицию какую-то, наймите, я не знаю, в городе. А то это же жесть какая-то, что происходит. Объявляем войну Ну, Масилии. А, подожди, в объявлении войны при наличии соглашений... Так мы вроде... А, или я еще с ним торгую. <решит> <решит> До свидания, Масилия. <решит> <решит> Рим так сказал, мы должны умереть. Можно не хочу умирать. Умрите. Вы хоть и не варвары, но вы как бы на полу варвары. В общем, мы должны все равно погибнуть. Это наши земли. Честно, на бог думает. Так почему же Рим э, в, союз, в союзе с варварами? со съебами не знаю, это это ошибка природы, наверное. союзники, кельтские войска, не нужны, не кельт он где-то через холодно идет на меня может быть, я успею еще армию нанять? давайте, хотя ладно, манипулярную армию сделаем так, я не понял, что за херня происходит? это тот же вопрос Какая-то империя зерновая там у кого-то оказывается. Так, убьем давай-ка сначала Барбаров, еще один. Наркоман. Слушай, а если я сяду на корабли своей армии и попытаюсь его разбить в море? Это плохая идея. Обычные корабли транспортные, они очень хреновые. У тебя тоже транспорт. У тебя половина армии потонет просто, ты не сможешь вынести так. Научников много, ну ладно. Нет, нет. Они тебя вынесут. Лучше на подходе играть в битву, чем хрен знает где. Окей. Треверы какие-то еще. Тут со мной соседи оказываются. Треверы. Что за бомжи? Дрем не потерпит бомжи. Так, нам надо еще разобраться с, с новыми нашими с этими. А, риск опять есть гражданской войны, поэтому надо с этим разобраться. Влияние 20% процентов Давай звоним их покорность С помощью день Э, не помогло. А чё Из-за чего тогда риск -то? Я -то не понимаю. А... Так, ну по и дальше идут у меня по главенству в Сенате. Помогло. А то я что-то денег дофига на вас потратил, ребят. Не бунтуйте там. Не надо. Алло. Да, да. Ну, ты вернул. Так, ладно. Ч ⁇ я иду к тебе, короче, на помощь, да, ты так понимаешь? Там... Да, он на столицу идет, видимо. Сосаешь? Ну, у меня вся армия просто на, на севере, которая буду оборонять город от э... тестов. Ч ⁇ мне, мне придется боев захватывать еще? Ну, захватывать не обязательно, а вот развести их армию, обязательно... я бы попросил тебя. Хотел бы попросить тебя. Так, протекторатом станете моим? Нет? Объявляю войну. <свят> а, блин, слушай, у них это союз с аравийскими. Так, аравийские ну, со да. граничат, это хреново. Ну, понимаешь, типа... Я думаю, не супится в войну с ним. Ну, меня, короче, еще идти как минимум два хода до его войск, поэтому я просто банально пока не буду объявлять войну. На ускоренном, может лететь? Я лечу на ускоренном два хода лететь. Нифигасе. Ну вот примерно тоже через код придет. Мне просто надо все равно легион персик слать обратно к себе. Просто я думаю, что думаю, что он будет осаждать, поэтому сможет мне помочь. Алды, короче, идут к тебе. Персик у меня идет обратно. Окей. Ну они немного побиты, но это не важно. Мы их часом. Потому что у меня там Масилия сейчас враг, потом я хочу еще кого-нибудь там атаковать. Сейчас хочу много месить там. Мне, а бы с... хот... Мне бы уже хотелось развязать с тобой окончательно вот эти отношения, дурацкие постоянно тебе тоже помогаю, уже заебало, задолбала. Ну да, не спорю. Но, к сожалению, пока что так вот получается. Это не прохождение, а компания помоги сверху называется. У меня. Так, сейчас я тут закончу. У меня денег мало стало, идти в казну. Потому что много войск. Так. Бактадури. А, да нет, все тут отлично. Бактадури в восстания никакого не будет, даже близко. В там не очень хорошие отношения. Смотрю, Великая Германия, короче, у меня хреново себя чувствует. Пропускай ход. С ничего не сделаешь. Я надеюсь, там эти бандиты долбанные, там зерновую свою империю не будут расширять дальше Рима. Так, сезонные ритуалы со составляли важную часть жизни варварских племен. Так у Кельта было четыре главных ежегодных праздника, символизировавших смену времен года: Имбок, Белтайн, Угнасат и Самайн. Подобные празднования в той или иной форме встречались в большинстве культур с родоплеменным строем. Короче, пир, заход на плюс 15%. Воу. Вообще порядок на заход плюс 4. Отлично. Это мне сейчас вообще никак не нужно. Так. ну что-то военный изучить. М -м, медовый зал. Пожалуй. У меня, уже, у меня уже серебряные вычки есть германских юношек. Не зашибись. нам Так, ну, получается, что эта армия в обороне будет сидеть У нас нет выбора. Может быть, найму кого-нибудь сейчас. Так, баллиста можно в обороне? Хотя смысл их... Более глупые применения я еще не слышу. Не, ну в принципе они могут даже что то попасть с возможным. Просто, например, мои крепости не были бы реально бесполезны. у меня крепость, да. Твои, может, и будут они полезны. У тебя там земной вал просто у меня потом. Целые стены огромные. Так, германские прачники. Охотники-учники. Можно охотников-учников найти, в теории. Еврейские учницы. А, ну вот эти будут получше. Ладно, и мы их два отряда. Или копейщиков, наверное. Отряд. Даже два. Пусть еще гарнизон там будет у меня. Может быть, сможем отбить. Что, они на следующий ход нападут, наверное? Нет, мне кажется, через исход ход нападут только. Почему? Я Мышленный, про это. Они... Ну, а, Эсты? Да, Эсты на следующий вход нападут. Поэтому, смотри, там наемников возьми, возможно. Ну, наверное, не хватит денег на наемников. Я хочу оборону в своей столице сделать. Но если ты подойдешь, в принципе, мне можно и делать все. А что там убои. Войска какие? Крестьяне новобранцы, кельтские пращники. Есть короткие мечи. Нет, у него есть последователи меча. Ну да, они тоже Пару сильные, от... а много их? Пару отрядов. Пару это сколько? Два. Ну, понятно. Не знаю, тут занимается или нет. Ну, именно в столице у меня. В лопфорте? Да. А мне кажется, он может даже не на лопфор пойти, возможно. Ну, как-то как непонятно. Идет. Да. Если он пойдет не на лопфор, он захватит косулькис по-любому. Ну. Значит, потеряю. Ну, лоп, -фурт. лоп -фурт я Ой. даже не знаю там. Надо ли тебя нанимать кого-то. Ну ладно, я тогда не буду нанимать. Ну я... хотя хрен его знает, но я не знаю даже. Но ну, если ты подойдешь. Я, я не успею я подойти, я за два хода подойду. Ну так он уже будет осаждать его еще, я думаю. Ну, я думаю, может и захватить вполне. Поэтому лучше бы на нем кого-нибудь. Ну, тогда я найму учеников, потому что у меня там стены есть. М -м -м, найму упеччиков. Ну вот рядом. Ну а там туда вызваться с Эстами, либо, либо можно с ними договориться, получится. Ну, КС, давайте-ка. Так, КС, ты где вы? Вот они. А договор. А, ну да, ты... Тогда... Слышь, ты дура, что ты обзываешься? Ну все, я точно должен убить. Она меня позвала. Так. Ой. Это... Так. М -м -м. Ладно. Короче, разрешай ход. Давай. Ну что же сейчас будет? Я даже боюсь представить. Напали все-таки на Курсургис. Ну, тут без шансов как бы. Наверное. Ай, еще я проколол ему. Ай! <сих> О, нет! Ну, они отбили свой... Они вернули свой город. Блин, зачем я его экономически развивал? Надо было в военном оставить. А, на пище там не было. Нервный договор. Зайц. А, ну тут можно с тобой выиграть. Да? Там так и все плохо. Я сейчас останется 82%. А, ну окей. Поработить. Да, точно. Ну, well, <laughs> хотя, не знаю, у тебя два города, и <laughs> Ну, <laughs> <No, laughs> как бы можно, в принципе, поработить. Да. Yeah. Все равно пока что буду... Хотя, если я... Вообще нужно... Справляться с этими ребятами. Сбои. Поэтому я не знаю даже. Как хочешь. Ладно, я их отпущу. Мне нужны мани. Долматы вы конечная или как? Давай, ну тебя объявили. Нет. Дагово на о нападении и требуют деньги. Где они находятся вообще? В жопе просто. Так, наш агент раскрыт. Население увлечено. Интересно чему. Так, и четко написали? Разбойники предложили свои услуги другим партиям. И помогли ему улучшить влияние. Что сделало эта партии, эти партии счастливее. <связь> что? <связь> Счастливее? <связь> то есть прикол, мне за это только плюс дало, что они там пошли кому-то другому помогать mm -hmm. Верность других партий плюс 10 То есть, а зачем я до этого деньги платил? Сука, они в итоге только сделали то же самое, что я сейчас за деньги делал до этого Я себя знал? Ладно Ой -ой, ой, ой, ой, ой а мы умираем. Причем серьезно, нифига. Мы зимой так жестко потеряли людей, оказывается. Ч-то слушай, я тебе даже наверное, не помогу, на Голдфорде. Да. Значит, Эх, вообще херово все. Будем умирать. Наверное, не знаю. Ну, он, он через ход только максимум, минимум набрать через ход.